Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. Мы продолжаем визаж. У меня две зажигалки. Я на том же месте. У нас за окном дождик, кстати. Кстати, дождик. Так, а что у нас тут? Мы сейчас должны спуститься в подвал. А, сейчас я еще чуть-чуть осмотрюсь на кухне. Может быть, мы увидим что-то интересное. Может быть, вы что-то увидите интересное для себя. Потому что я, к сожалению, не весь английский язык могу понять. Что-то даже перевести. Я могу его коверкать. Да. В общем, подвал. То есть у нас есть там еще где-то дверь. Тоже спуск в подвал, я так понимаю. Так, зажигалку одну. В смысле зажигалка пуста? Я ее пытаюсь закрыть. Закрой. В смысле? Ты дебил? Ладно, не х... он не хочет, он не хочет ее это самое. А что тут? Я иду куда-то? Да, действительно иду. Так, <как> <как> <как> где я? Я вижу во. О! Свет! Да будет свет! Так, ладно. Одну зажигалку мы израсходовали, получается. Значит, они все-таки расходуются, сука. Тука! Ладно. Понял, принял. Ну, немножечко, да. Немножечко, да. Хорошо! Выкидываем тогда зажигалку. Я же ее... Её... Подожди. Как, как тебя там, блядь? Господи. Уронить все. Ты мне не нужна больше. Ты мне больше не нужна. Ну... Вот это вот, оп, на другую руку перекинули. Все, будешь ходить, будешь со мной. Есть вероятность, что это было очень плохо с моей стороны, потратить зажигалку целую. На всякую херню. В начале игры. А? Ну, я думаю, мы как-нибудь справимся с этим. Это чё? Это чё? А что то происходило, я не пойму. Что-то какие-то манекены... Свет какой-то. Что, что вы тут творили? Скажите мне, пожалуйста. Или лучше нет, не надо ничего не говорить. Я не хочу знать, что тут происходило. Так, ну это... Это гараж, кстати. Э... Здесь какой-то странный символ. Тут какая-то L. И... Так, ключ этот самый не подойдет. Смотри. Ага, странненько, странненько Ладно Я надеюсь, мы ничего не профукаем И я до тебя как-нибудь доберусь О О, наш свет Так, я не поняла Это сейчас ботинки скрипнули Или это что? Ну тут в некоторых местах, да Такой себе Так, подождите, где я Так, это я сейчас обратно на кухню выйду Да, нет, спускаемся Так, а тут что? Тут почему света нет? Тут есть какая-нибудь лампочка, что-нибудь? А, вот есть что-то. Ой. Ой, а-хе! Э Упс! -э -э. А где? Во, нашла. Ну, срасанули чуть-чуть. Слегка, прям совсем чуток. Ладно, тут что-нибудь есть где-нибудь? Тут что-нибудь. А наверху тоже ничего. Ладно. Пока гуляем. А чё мне... Ну... А, а, я тут что-нибудь подбирала. Я, по-моему, тут ничего не подбирала. Вот явно кто-то шатается. Какая-то тварь шатается. Веревки, провода. Что-то я не вижу, что что-то я могу тут взять. А я должна тут что-то подобрать, мне кажется. Тут должен быть какой-то предмет. Да? Хотя бы тут что-нибудь. Больше шкафов, я, я даже не знаю, есть ли смысл их это... Подб... Открывать. У них что-то как-то ничего нету. У них есть там предметы чисто посмотреть. Я не понимаю. Глава Люси. Так, хорошо. Ну, никаких джинсов я там, опять же-таки, не заметил. Так, это подвал у нас. Получается, был, да? ч то я это... что то я это... Я, я в каком-то смятении. Мне кажется, меня где-то обманывают. Так, вот еще один какой-то спуск. Кстати. А тут есть где-нибудь, кстати? А, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Блин, не то. Слегка не то. Вот. Что за звуки? происходит Ага. так давай я к тебе чуть, -чуть попозже подойдут там подыши пока а, внимание что я я что-то пропустила тихо тихо тихо подожди храпеть подожди храпеть тут еще одна просто комнатка есть подожди я, я к тебе сейчас приду я сейчас к тебе приду я только не работает похоже все исправно работает Краска на стене выглядит свежей. Попробовать проломить стену. Да. Какую стену? Я ничего не вижу. Внезапно! Я не знаю, где он там краску разглядел. Я пыталась включить этот самый... <зас> Зажигалку! Звуки борьбы. Отлично. Внезапно. Фига ты глазастый. Ты уверен, что тебе зажигалка нужна? Он что-то подобрал, господи. Какой-то соус. А, -а, а. Так, хорошо пролезаем. Так. Ух ты, -мо. Ух ты, -мо! Интересно, мы правильно идем, нет? Или мне нужно было все-таки там наверху прогуляться, где вот это вот дышало на нас? Опа. Опа. На цель пистолет себе в голову бросить. Вот это интересный сейчас поворот. А, давайте нет. Давайте бросить. Ты брось такие мне шуточки. Не надо. По, да, вот правильно. Положи. А лучше выкинь куда-нибудь. Что, ну, это пипец какой-то. Что, охренел что ли? себе в голову. Подожди, или... Ты уже это сделала? Это уже пройденный этап. Не... А давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сделаем а, сохранить игру. Сохранить, принять. А, слот 2, вот как раз вот тут вот. И давайте попробуем. Попробуем! Ну, вот просто чисто из любопытства, посмотрим, что будет. Давай! Давай, давай! давай. Я передумал! Нацелить пистолет себе в голову. Давай. Ты это сделаешь? Ты серьезно это сделаешь да смотрите-ка так посмотрел да со всех сторон посмотрел да пистолет да да это пистолет да а теперь весок. в прошлый раз он как-то это самое выстрелить бросить выстрелить а простой выход получено достижение мы закончили игру я вас поздравляю дорогие друзья Опа, там что-то было. И мы начинаем заново. Слушай, а это даже не кровь, мы с какой-то грязи появляемся, да? Мы типа зомби какой-то. Или что это? А, у нас все сохранилось? Я даже не знаю, есть ли смысл начинать заново. Мы просто смотрели вот это вот, как бы, блин, так ни одного предмета тут не появилось. Ну алло, алло. <кх -кх. Так, ну пойдемте. А давайте мы? Нет. Да, нет, нет, да. Интересно, это как-нибудь влияет? На, развил, на, на развилку сюжета. Мне интересно. Интересно. Ну, если влияет, то как бы окей. Ладно. Хр хрен бы с ним. Ладно бы с ним. Влияет и влияет. Ну и ладно. Так. Закрыто. Это тоже закрыто. Все такое светлое и позитивное. Так. Мы так, так до сих пор и не можем да, сюда попасть. А, нет, подожди. Ключ от гаража, а замок такой вот нет а вот этот вы не можете а это мы видим попытался использовать Окей, этот не юзается тут хорошо так нам туда надо вот в эту вот дверь она как раз у нас открылась нам нужно ком нам нужно в комнату с граммофоном Интересно, а если мы пройдем на кухню, мы можем вот этот вот стол отодвинуть? Ну, потому что как-то, ну, нелогично, что оно здесь. А, это фотографии посмотреть, да? Да, прекратить изучение. Хорошо. Хорошо, хорошо. А как я туда попала? А как это произошло? Скажите мне, пожалуйста, я уже не... Ну, не... та а все, я могу открывать, да? Так, извините. Он это решил отпустить дверь, крутанулся вокруг своей оси. Внезапно. Так, ага, вот, вот, вот, вот. Кухонка. Вот она, вот она, вот она. Все, все, все, все. Я все. Так. Закройте, пожалуйста. Я могу это отодвинуть? Да. Смотрите-ка. Да! Да, детка, да! Он двигается, замечательно. Мы погнали. Так, открывай, открывай, открывай, открывай. Оп! Опа! И у нас теперь вот э, сокращенный путь есть. Так. Э, туда мы спускались. Э, и теперь давайте вот сюда. Сюда же ведь? Или мы через это... А, да, мы через это проходили. Где-то, где-то, где-то вот здесь. Вот так, да. вот тут. Вот, вот, вот. А вот это ты подвинуть не можешь. Можешь! Можешь! Давай, давай, двигай, двигай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Ай, молодец. Ай, умница. Ай, Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, еще одну зажигалку. Я очень бездумно потратила свою. Так, это ху, олк, как... а о, о, а, о, о, о, да, ну что? И один срез? Так, а тут у нас что? А тут есть? Да. За закройся, пожалуйста что зажигалка пустая. Алло, не надо, ну не надо, ну. Серьезно? Я случайно? Мы сейчас найдем ключ от гаража. Вот это поворот, мать его. Эта штука теперь бесполезна? Ну, типа гараж, окей. В смысле? Б... Это про, зажига... про зажигалку, что она бесполезна? <свеч> <свеч> Я же и свечку зажечь не смогу. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Ладно. Ладно. Ну, мы, блин, пока разбирать, как это все -таки. Говно работает. Ладно. Ладно. Игра, дай мне зажигалку, пожалуйста, какую-нибудь. Что-нибудь дай мне, пожалуйста. А я же не могу зажигать от других свечей, к примеру. Тут есть еще свечки? <свеч> Где-нибудь какие-нибудь свечки? Ладно, пошли вниз. А, подождите. Вниз пошли. Пошли в гараж. Я хочу в гараж. Я так долго шла в этот гребаный гараж, что, блин, я заслужила зайти в гараж. Долбанный гараж. Где он там? Где я вообще нахожусь? Что это за... А так, и тут это эти самые... А, вон туда, туда, туда, туда, туда, по стенке. Ага. Кажется, сюда. Где я нахожусь? Вот он гараж, ага. Ага, а вот и я. Привет, мой хороший. Вам понадобится ключ? Есть, есть ключ от гаража, вот он. Какой стон, господи. Все, садись в тачку и уезжай. Всё, давай ты это не хочешь ничего за... а где у тебя все а где? А как а у тебя ключ от машины нету да а, и даже дверь не закрывается до конца смотрите оп оп ага окей так давайте мы все осмотрим здесь удерживать захватить и, а зачем тогда нужен? Ну, ладно. В машине ничего нету. А, а как вылезти отсюда? Господи. С управлением в этой игре все очень и очень плохо. Прям совсем. Дайте мне, пожалуйста, зажигалку. Это тоже вот ключ от гаража понадобится. Есть, есть, есть. Так, открыли пока... По... Ну, ключом открыли, но пока это самое. Так, прекрасно. А зачем мне это? Зачем я на это смотрю? Пила. Хорошо. На это я тоже посмотрела, да. Так, мы начинаем немножечко отъезжать головой. Что у нас здесь? Куча всякого говна. Блин, мне подсажу галочку бы где-нибудь. Бутылочка. Уронить. Бросить. Не могу. Тут лесенка, кстати, есть какая-то. Я вообще хрена не вижу. Без зажигалки вообще очень тяжело. Если кто-нибудь знает положение, местоположение какой-нибудь зажигалки, я буду прям счастлива, честно говоря. Потому что у меня персонаж уже слегка отъезжает психикой. Так, а тут мы были уже. У меня уже начинает мозг просвечивать От напряжения Что тут на меня сыпется, не надо Ключ от подвала Есть, есть, такой есть Сейчас, подождите Это вот это, да? Ключ от подвала, есть Это что? Ага Так, запомним В подвале, значит, Так, давайте мы это примем. В смысле? Господи. Примем. О, свечка, кстати. Свечка, это хорошо. Свечка сюда. таблетка сюда. Мне бы зажигалочку было. Мне бы зажигалочку. Это что тут, это нельзя взять? Так, кто там? Хорошо, я пришла. Тут нет пластинки. Выключи. Нет, включись. А, включись, пожалуйста. Освещай мне тут все, Потому что зажигалок нету. Ничего нету. Я вон... Зажигалка. Зажигалочка, зажигалочка. Так, то есть мы можем взять свечку. О, две свечки еще. Еще, подождите, заж... подождите, подождите, подождите, подождите. Так, хорошо, хорошо, так. Подождите. Так, а! ты что делаешь? Блять. Ладно, сойдет. Свечку возьми, пожалуйста. Подожги. Меняем. Вот так вот. Эй! Подождите. давайте мы лучше сейчас таблетки куда-нибудь а, нет ты что делаешь забери обратно забери я тебе говорю так зажигалку меняем а нету места тут еще эта зажигалка лежит а подожди знаю, может может, как-нибудь... Как-нибудь, блин. Ладно, запомним. Тут лежит и зажигалка. Так, идем аккуратненько, потому что... Да, е-мое. Мне кажется... Ой. Прости, пожалуйста. О, дверка открылась. Ой, а я с ума схожу. Подождите. Господи, сейчас... 500, пред... кнопок нужно нажать, подождите, дайте я тут вот постою, чуть-чуть вот, вот, вот, вот в свете, так, уронить зажигалка зажигаем, зажигалку зажигалку убираем Господи, то управление, оно просто, оно отвратительно. Зажигаем. Э, открываем. Блядь, ты что ты что будешь делать? Ты как это работает-то, мать его? Берем. Вот так вот. Зажигаем. Зажигалку убираем. Отлично. Блядь. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Блин. Стоп, подожди. Блин. А -а -а -а -а -а как же это тяжело. Буду ходить с двумя сжигалками. Ничего не знаю. Я не могу ее там оставить, бросить. Что это-то? Ну-ка. Ужасно, да. Так, спасибо, да. Давай, открывай. Я зажечь ее хочу. Ага, можно. Отлично. Еще раз. Ага. Так. Тут еще куча таблеток. Хорошо. Еще одна зажигалка. Прекрасно. Так, давайте поменяем. Возьмем... Вот это вот. Закинемся. Закинемся. Закинемся. Спасибо. Так, эта штука теперь полезна. Значит, роняем. Забираем. О, лампочка. Блять, да прекрати ты жрать таблетки! Давайте сейчас вот так вот сделаем Блин какая-то Ужасное управление Отвратительно, у нас есть лампочка Открывай, да Открывай А куда мы можем ее? Мы можем ее куда-то ввинтить а, Нет никаких указаний на ключ как... как его можно открыть, да? Вот это вот Так, еще лампочка. Мать его, как тут много всего. Так, надо запомнить. Вот, блин, вот это вот место, это просто вот кладезь всего. Всего просто при всего. Э это электрич есть, есть, есть. Есть такой ключ. Так. Шикарно. Свечка, зажигалка, да вы что, зажигалка, да вы? У меня вообще есть смысл как-то вот я не знаю. Так, я тут что-то должна сделать. А? а? Нормально. Все, попугались и хватит. Так, может что-то как-то вот мы. Зачем мы сюда вообще пришли? Для чего? С какой целью? Тут есть какой-то оборванный провод. Окей. А что нам тут, собственно, надо? Я вижу 100-500 зажигалок. Это капец. Очень много всего. Свечка, зажигалки, зажигалки, свечка. А я тут переживала, блин. Табурет хранится теперь в кладовой? Че? Кто? Табурет? Я с могу что-то сделать? Господи. Я могу еще и фотоаппарат взять. Ладно. Спокойно. Так. Вот тут вот. Вот сюда. Нет. Я... блять, Я, Я... Я сейчас пытаюсь просто определиться, куда... Где, меня... Где у меня будет склад? Склад у меня будет здесь. Все. Да, вот тут у меня это валяется. Так, дальше... Уронить. Только не разбейся, тебя умоляю. Так. Хорошо, берем, берем. Иди ко мне. А, Удивит. Уدي... Так, так, так, так, так. Ага. Так, подождите, тут дорога какая-то, да? Глаза какие-то. Так, это значит идет как-то. Еще раз. Туда, сюда. Вот тут вот, какая-то херня. Так, дальше. Это у нас не открывается. Так, туда. Стрелочка туда показывает. Хорошо. Там кто-то стоит? Я не пойму. Улыбочку. Старайтесь не оставаться надолго в темноте. Привет. Улыбочку Еще чуть-чуть, отлично, отлично Улыбнись, улыбнись А теперь, да, подними руку, подними руку А, да, хорошо, хорошо, с этой стороны, подожди Оп, а, отлично Да, да, да, тяни руку, тяни, тяни, тяни Давай, давай, делай так Назад чуть-чуть, еще, чуть-чуть Еще, еще, а, а я не могу подойти Тут стена невидимая А я ее фотографировать уже пошла Там, типа, да, улыбнись, давай, руку, ногу, ножку так, спасибо, что вот это вот? Что это такое то мне принесла? Изучить. Шприц! Шприц! А, подождите, он какой-то очень тонкий для, мне кажется, наркоты. Нет? Это инсулиновый какой-то шприц? Или, или как? Или нет? Или это прям наркушный? Это предмет! -мо! это предмет! Это предмет! Так, я вас поздравляю. Мы что-то вот тут этот смогли разгадать. А, открывается. Давай, давай, давай, давай. Раз, раз ты открываешься, значит... Кладовая! Динамический предмет, который важны для игрового процесса, будут автоматически возвращены в кладовую, расположенную в подвале, если вы их оставите или забудете. Динамические предметы, которые важны для игрового процесса, будут фатамически что... заражены Подожди, подожди, подожди У меня есть кое-что тут вот-вот-вот-вот для кладовой Подожди У меня еще много всего для кладовой а Мне как, мне сюда их натаскать надо, все эти предметы? Так, тут ничего у нас нету, да? Привет, чувак. Здрасте! Вы вот что-то какой-то грустный. Надо улыбаться, когда фотографируют все вот это вот. Ну, динамический предмет это же ведь вот это вот, да, получается? Я их могу как-то, я не знаю, вот накидать сюда, к примеру. Да подожди ты! Так, ну-ка. Уронить, к примеру, да? Вот я его тут оставил. Он, он, он останется тут или нет? Давайте проверим, короче. Короче, проверка. Проверка боем. Э, не та, не та. Уронить. Окей. Все, берем обратно в аппарат. М так, мы тут были, да? Или что это за место? Так, а тут можно как-нибудь как свет включить? Например. Сейчас, подождите. Где-то тут было что-то, да? Нет? Что-то, орешь на меня. Так, нет, тут ничего вроде. Пока что ничего. А где тут свет включается? Ну я в таком. Я не, не совсем в темноте, я в таком полумраке. Мозг, успокойся. М мозг, не дави, не надо. Не начинай, я тебя прошу очень. А, вы, вы тут, вот тут туда? А, это вот туда, в коридор. Это все в коридор. Так, я где-то что-то хожу, прошу. Что-то происходит, что-то я не знаю. Тут лампочку заменить надо, да? А, похоже, работает справно. Че такое? Так. Ну мы в таком, блин, в полном омундировании. Короче, в подвале куча всяких ништячков. Если мне вдруг что-то понадобится, мне нужно будет бежать в подвал и все это дело насобирать. Да, -мо. Так, у нас тут. Подожди, что скрипит? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да, иду, иду. Не понимаю. Мне, мне кажется, я слышу, что что-то скрипит. Там. Да? Да, я не понимаю! Скрипи, где как-нибудь попонятнее, пожалуйста. Херня какая-то. Вообще. Я, я, я уже это потеряла нить. Куда мне идти, куда мне что делать, а вообще я как-то это. Наверное, обратно мне в подвал надо. Давайте спустимся сюда обратно в подвал, посмотрим, что там, как там, где там, что там. Где мы там что подобрали? Подождите, а тут свет есть? Есть свет? Он куда идет? Это что за свет? Тут нет, ни хрена нету. А так. Тоже ни хрена. Лампочка. Все исправно работает. Ну ладно, хрен с ним Пойдемте Пойдемте дальше изучать подвал Может быть я где-то что-то упустил Может где-то я там... не там повернула Может вдруг что-то пошло не так А где мы эту девку-то встретили? Я уже... я уже и не помню Так А где мы ее реально встретили? Я уже это... Господи, вот аппарат меня напугал, мать его. А это опять что-то пошло? Да? Ну-ка, давай. Наверх куда-то смотрите-ка. Да? Да, смотрите. Идет, идет, идет. Опа, опа, опа. Взяли след. Идем, идем по следу. Смотри, ведет нас куда-то. Наверх. Да. Да тихо ты. Подожди. Так. Да, да, да, да, да. Тихо. Куда? Туда. Сейчас что-то будет. Уже что-то начинается. Это яху схватила за ручку или э, там кто-то? Что нет? Нет? А, нет, я хочу все-таки поставить, да? А как ставить-то? Стой, стой твою мать, стой. Стоишь? Стой, вс ⁇ Вс ⁇ хорошо, вс ⁇ тихо. Ой, зажигалка еще одна давай. Давай! Много зажигалок немало. Так, что я с этим могу сделать? Типа, он счастливый, захватил ее, типа, нашу дочку. То есть у нас глав героя тупо ошизел, да? Ну, окей. Что я могу с этим сделать? Помимо того, чтобы сфотографировать, я могу свечку поставить. Или забрать свечку. И, короче, уйти отсюда хлопнув дверью. А что надо-то? Что от меня требуется? Я увидела этот рисунок. Он никак не взаимодействует. Что я должна сделать? Скажите мне, пожалуйста. Ладно. Гаси! Гаси. Уходим. Уходим отсюда. Здесь нам не рады. Дальше. Какие-нибудь движения что-нибудь будет? то как- то нет помимо этого еще что-нибудь ладно у меня мозг начинает это пролупаться пойдем пойдем пойдемте отсюда давайте сюда заглянем да подожди ты подожди вот сюда вот это вот ой это ее мое. И свет не работает. А, тьма охотится с тобой. Прикольно ей, наверное. У меня таблетки есть? Есть. Нормально. Заблокировано. Заблокировано? Я поняла. Захлопывай! Я в шкафу. Возьми, пожалуйста, эту дверь. Почему, в чём смысле, ты не закрываешься? Где? А! Блять, фотоаппарат баный! Чтоб тебя! Хорошо, охотится, окей, да, я эту. Я это увидела! Надо скрыть на. Темнота преследует вас Тихо, тихо, тихо! У меня фотоаппарат не работает, фотосессия от меня! Эй! Не подходи! Не подходи к ней! Тварь! Слышь? Вс ⁇ открылась. А это открылась дверь. Давай. Слышь, тварь? Где? Это я ее сейчас преследовать буду. Слышь? Где? Херня какая, ты шкафа вылезла? Там что-то красное, подождите, там что-то красное. Что там происходит? Я бегу, бегу, бегу. Подожди. там пар дым. Заткнись, блядь, радио, уйди. Катсцена. В смысле? смысле? поняла сейчас, Сейчас блядь, бля Гуилд а -а -а. Мишка Так Мишка-зайка Так, ладно, пошли Хорошо Инопланетяшка Или лягушонок, что это Зайка Еще зайка Это, наверное, по вот этим вот Мишка с лягушонком Зайка по, по следам, да? Нужно идти панда. Мишка. Бегу, бегу, бегу. Все, вижу, вижу, вижу, вижу следы. Бегу по ним. Большая панда. Огромная панда. Которая следит. Еще мишка там большой. А я могу это сфоткать, да? Я же не сошла с ума? Нет. Вон там мишка огромный с пандой. А к ним можно как-нибудь там вот сбоку пройти? Мне интересно, чисто, чисто. Он вроде бы забрался. Я тебя вижу, выглядывает сидя. Смотрите-ка она на них. Ладно, к ним пробраться не получилось. Ладно, идем дальше. Вот они мне это показывают путь, я так понимаю. Так. Домик на дереве, смотрите-ка. Домик на дереве. Тут кучу-кучу-кучу всяких игрушек. Шишечки какие-то лежат. Палочки сидела. Домик на дереве. Так, полезли на домик на да? Да, полезли. Так. Изучить. А, я Люси. Привет, Люси. Я хочу быть твоим другом, Люси. И вот он вылез из телевизора. Люси, видимо, недовольна. Потому что он, видимо, нападал на ее домик на дереве. Пико. У них птичка, видимо, была какая-то. Пико, да? Который, я не знаю. Мне кажется, у нее на голове колпак нарисован. Мне кажется. Это лишь кажется. Мне кажется, он ее поглотил. Друг сделал это А, он, типа, мама ругается на Люси, типа, где птичка? Она говорит, что это друг это сделал То есть это вот эта вот э, херня Вот это вот, огромная Окей Что еще вы мне скажете? Так, игрушки мне ничего не говорят? Маленький ключик мне понадобится А я ее не, не нашла. А у меня нету маленького ключика. А где я найду маленький ключик? А это же ведь не маленький ключик. Бля, а где, а где я найду вам маленький ключик? Так, может быть где-то здесь? Где-то что-то как-то, может быть где-то... Так, может быть, зайчика изучить получше? Может быть, он там где-то прилеплен на какой-то из игрушек? Нет. А спуститься я не могу. Не поняла. А где ключик-то? Может быть где-то вот сзади Так, ну-ка Ну-ка, ну-ка, ну-ка Опа Вот он Нашла Отлично, открываем а -а -а! О боже мой Ее укололи шприцом. Слушай меня, я с тобой, Люси. Останься со мной, Люси. Это плохо, Люси. От нее надо избавиться. Никому не говори, Люси. Я и ты. Я хочу тебе помочь. Это не то, чем кажется, Люси. Твои родители не поймут этого, Люси. Только Леси. ты можешь понять. Избавься от нее, Люсия. Сделай это, Люси. Сделай это. Избавься от нее, Люси. Сделай это Люси. Сделай это, Люси. Избавься от нее, Люси. Сделай это. Избавься от нее, Люси. Люси. Люси. Люси. Люси. Сделай это, Люси. Избавься от нее, Люси. Твои редиты не поймут этого, а Люси. Только ты можешь понять. Избавься от нее, Люси. Сделай это, Люси. Сделай. Избавься от нее, Люси. Это про птичку. Сделай это. Избавься от нее, сделай. Избавься от нее, Люси. Люси, куда разорвать? епить колотить избавься ну, это типа от птички избавиться это она ну типа по фото по рисункам она же птичка получается грохнула и тить колотить вот это номер. И сразу такой, хать! В боевую стойку, фотоаппарат, эта самая зажигалка, все на месте, таблетосы в кармане, все проверили. Все хорошо, да. И оставаться надолго в темноте. Так, подождите, я по, по кому-то прошелся. Так, ну я так поняла то, что все, мы как бы тему Люси уже прошли. Вот там еще, нам еще накидали зажигалок всего. Ай, хорошо. А что у меня тут? У меня, у меня, у меня все есть. Спасибо. Спасибо большое, товарищи. Другие... Не другие. Так, что у нас тут есть? Так, свет, пожалуйста. Тут где-нибудь есть? Да. А что не работает? Ладно, пойдем дальше. То, что у нас уже это проявляется, мозг. Это плохо для нашего героя, когда проневаляется мозг. Это ведет ко всяким необратимым последствиям. Например, он начинает думать. А, все розетки выдраны. А! О-о-о! Вау, вау, вау! Пам-пам! Я не понимаю, зачем вот тут, -тут везде лампочки. А, может быть, тут же получается сленник, кстати. А, а, а, а. Ага. Подожди, зажги, пожалуйста. Это идти по следам. Пошли. Подождите. Давай. Давай, давай. Давай. Ну. Я иду просто заткнись, пожалуйста. Спасибо. Не нервируй. Идем, идем, идем наверх. Давай еще таблетосов. Жрем таблетки, идем зажигалкой, все хорошо, все под контролем, все. Подожди, а, -а что ты делаешь? Все так, как и должно быть. Я не могу к ней пройти. А, а, -а вот она играет. Сука, ты ж тварь поганая. Что? Слышь, херотень! Так, прекрати жрать таблетки, просто открой. Я могу это поджечь, эту поджечь, что-то хуйню? А, я нажралась таблеток просто, видимо. Где? Ребенок мой, слышь, тварь. Подожди, я, я заблудилась Где? А, все, нашлась я Так, это, видимо, все, что связано с Люси ну что это, бля? о О, ты ⁇ -мо ⁇ давай проходи. Проходи ⁇ -мо ⁇ что ты не можешь? Птичка? Какая штука, зажигалка? Врешь, зажигалка полезна. У меня таблетки, правда, кончились. О, психодел пошел, отлично. Зажигалка как-то не особо помогает Хочу я вам сказать Ну то есть от слова совсем Ваша зажигалка почти То, то что нужно То, что нужно А, вот еще одна Спасибо Спасибо Так нет, давайте оставим их открытыми, чтобы, типа, мы понимали, что тут мы были, это мы все открыли Все, зажигалка в этой А, подождите, сейчас, подождите Так, вот это вот бросаем Вот это вот мы зажигаем Ага, а, это поярче, то есть это когда зажигалка тухнет, там уже вот совсем все плохо становится Совсем ничего не видно. Окей. Так. Так. От, тихо. У нас к нему клеткой. Так, ну-ка, ну-ка. Идем дальше. Нашли ключ какой-то, смотри-ка. Это прекрасно нас забавляет от кучи всякого разного геморроя. Так, тут ничего не открывается. Я без понятия, где я. Че? Вот меня, знаете, вот сейчас такое чувство, будто напугали куда-то в пустоту. Серьезно. Что-то произошло? А, вон там ходит. Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон. Подождите. А чё, не надо? А чё, не надо было к ней подходить? Пошла вон. Да, мне надо было к ней подходить. Ой, как много времени-то. Звуки удушья изучить. Ну ты вообще, конечно, красотка да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ладно, гибель неизбежна. Так, автосохранение, да, да, да, да. Все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, Оставлю свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока, пока.